На Байкале два грузовика провалились под лед в 70 метрах от берега в поселке Листвянка. Загрузили какие-то доски и везли в соседнюю деревню. Вот вы мне можете сказать, я постоянно всю жизнь свою пытаюсь докричаться. Чтобы люди знали Что ездить по льду можно Конечно, но есть смертельная Скорость 55 километров в час Рассчитали эту скорость Когда э, по заданию Ставки Верховного Главнокомандования Ее рассчитывали Когда делали дорогу жизни В Ленинград и возили туда Продукты различные И ученые того времени Рассчитали, что волна отражается э, Звуковая волна Которая колебательная да, Создается при движении Она отражается от одна Приходит и Лед вступает в резонанс его разрывает, какая бы толщина льда ни была, если ты двигаешься по нему со скоростью 55 км в час, его рано или поздно разорвет и ты утонешь Всего-навсего, это называется смертельная скорость, всего-навсего нужно предупредить водителей, что можно двигаться либо быстрее, либо медленнее Понятно, что медленнее, потому что если ты будешь быстрее, ты этот порог все равно преодолеешь, когда ты достигнешь скорость 55, ну и езжай 45 и все будет нормально Почему никто никогда не предупреждает? Я имею в виду МЧС, не просто граждан. Каждый год гибнет огромное количество людей, тонут, но их никто не хочет предупреждать.